Всем доброе утро! Сегодня мы проговорим про преимущества комплексных решений для ЕГАИС. Отмечу, что этот вебинар мы проводим с нашими партнерами для того, чтобы каждый из наших уважаемых партнеров мог поделиться своей компетенцией, рассказать самое интересное в своей области, про интересные предложения особенности, которые у них есть. Ну и мы, конечно же, расскажем про решение RuToken и про их преимущества. О чем сегодня пойдет речь, чуть-чуть поподробнее. Да? Малый и средний бизнес сейчас находится на пороге технологического переворота. Думаю, многие из вас знают, что решения, которые сейчас принимаются в торговых точках, постепенно эволюционируют, начинают закрывать все больше потребностей бизнеса и помогают не только соответствовать законодательству, но и повышают эффективность работы за счет различной автоматизации. Кроме того, сделаю здесь небольшую вставку. Наверняка многие из вас слышали, что в скором времени для малого и среднего бизнеса произойдет много изменений после внедрения так называемой системы маркировки. Здесь будет такой маленький анонс. В ближайшее время мы начнем проводить вебинары также и по теме маркировки. Поэтому, если она вам интересна, то обязательно следите за нашими анонсами и приходите на наши следующие вебинары. Возможно, они будут тоже вместе с партнерами, где мы про эту маркировку расскажем. А сегодня специалисты из... Расскажут про свои кассы касадка, чем они такие хорошие и замечательные для ЕГАИС, а также какие там возможны коробочные решения. А коллеги из удостоверяющего центра ⁇ Электронный экспресс ⁇ расскажут про преимущества квалифицированной электронной подписи. И о своих специальных предложениях. Итак, мы начинаем, и первым словом мы предоставляем представителю компании «Чек онлайн», который нам расскажет про кассы Итак, Владимир, вам слово. Здравствуйте, меня зовут Зосин Владимир. Я расскажу о 54-м федеральном законе, о тенденциях, о том, что было, что будет, и о готовых решениях по ЕГАИСу, и коробочных решениях для ЕГАИСа. Итак, всем мы знаем, что в 2017 году вступили изменения в 54-й федеральный закон, было принято большие изменения, вместо КЛЗ у нас появился фискальный накопитель, появились новые реквизиты в кассовом чае, появился такой некой еще организация, как оператор фискальных данных, что они делали, в общем-то, для чего они нужны, не всегда было понятно, что самое главное, обязательное подключение кассок к интернету. В 2017 года у нас было... Три волны подключения юридических лиц и кассовых аппаратов. Первая волна была обязательно всех тех, у кого уже были кассы. Это организации, на системного налогообложениями, занимающиеся торговлей, оказывающие услуги и так далее. Была... в Первую волну было все достаточно тяжело, никто ничего не понимал, что нужно делать, как подключать, какие кассы, как работают. Они были готовы производители кассового оборудования не были готовы, операторы, производившие программное обеспечение для того, чтобы подключить новые кассы, там написание новых драйверов. Ну в общем, 2017 год прошел. Неких там переходная волна была в адских условиях. Восемнадцатый год уже все подготовились, уже все понимали, что такое 54-й ФЗ, что такое онлайн кассы кому они должны подключаться, кто их должен подключать, какой период подключать. И в этот момент у нас подключались все юридические лица, занимающиеся общепитом либо продажей товаров, без наемных сотрудников. И остался у нас следующий, 19 год. И 1 июля у нас должны подключиться все. Придется на категории того, кто не может подключаться. Если раньше налоговая не штрафовала и не понимала, кого нужно подключать, у кого должны быть кассы, у кого есть отсрочка, то после 1 июля 2019 -го года, всем будет понятно, что указы должны быть всем, за исключением некого определенного конкретного перечня категорий. Увеличились штрафы, причем штрафы увеличились значительно, как за неприменение, как для ИП, так и для ИОО. Особенно страшно это повторное неприменение ККТ, для... ИП это может быть дисквалификация на 1-2 года, либо приостановление деятельности до 90 суток. Этим, в принципе, налоговые и оперируют. Первые штрафы недостаточно большие, в принципе, да, можно платить. Но если вас ловят повторно за неприменение контрольно-кассовой техники, считайте, что... Во многом случаях это может быть означать конец бизнеса, но для крупных организаций они уже все автоматизированы, но не пытаются избегать всех этих штрафов. Появилась такая вещь, как фискальный накопитель, и не совсем было понятно, кто и как какой фискальный накопитель должен выбирать. Раньше они были 13-месячные, потом появились 15-месячные, есть 36-месячные фискальные накопители. Ну, собственно, мы построили некую э, логическую схему. Какой фискальный накопитель вам нужно выбрать? Если это э, подакцизные товары и общая система налогообложения, это однозначно 13-либо 15-месячный фискальный накопитель. Если у вас услуги либо там на упрощенке, можно выбирать 36-месячные фискальные накопители. Также у фискального накопителя есть некие физические ограничения: это срок его действия и в нем присутствует ограниченный объем памяти. В в нем помещается 249 тысяч фискальных документов. Именно фискальных документов. Это, это значит, что 200, примерно 248 тысяч чеков. Собственно, поэтому фискальный накопитель может переполниться, и он подлежит замене. Также есть некие блокировки. Нет передачи чеков в УФД более 30 суток. Он блокируется до того, как вы не передадите. То есть, грубо говоря, кассу нужно подключить к интернету, она все выгрузит в УФД, и касса снова заработает. И как пришло с нам от склз это смены 24 часа то есть нужно каждые 24 часа а если был пробит чек закрывать смену если вы закрыли смену и не пробивали чек то следующую смену можно включить через полгода это не будет являться нарушением что у нас изменилось 1 января 2019 года мы все перешли с формата фискальных данных с 10 на 105 для кого-то это было болезненно, потому что первые касты были зарегистрированы по офис формат пускальных данных 1.0, и нужно было их перерегистрировать и менять достаточно много для того, чтобы перейти на 1.05. Прошло безболезненно для тех, у кого касты изначально были зарегистрированы на 1.05, и в принципе ничего для них не поменялось с года. Мы поменяли слово «электронные» на «безналичные». В принципе ничего не изменилось, кроме некоторых чеки, некоторые ОПД все еще выдают. Слово электронными, наименование платежа, Это на данный момент это не является нарушением. Но в течение всего этого года все должны окончательно перейти. И самое страшное, это НДС. НДС изменился с 18 на 20%. процентов. Очень много вопросов, на самом деле больше, чем ответов. Особенно страшно, когда вам оплата была в 2018 году, а отгрузка в девятнадцатом или наоборот, отгрузка была в восемнадцатом году, а оплата должна прийти частично в 2018, а частично в 2019. Ну, в общем, нужно следить за нормативными актами. Сейчас не до конца все понятно, как действует, но мы думаем, что в ближайшие пару месяцев налоговая никого не будет наказывать, никого не будет штрафовать, и вопрос с НДС э, окончательно решится. Все кассы с 1 января должны пробивать НДС, 20%. Есть много желающих, которые просят пробить чек задним числом. Нет, касса обновлена, законодательство обратной силы не имеет, поэтому если раньше было 18%, 20%. И по-другому быть не может. Даже если это будет возврат средств, оплаченных в 2018 году. Даже если это будет чек коррекции, который, который вы корректируете в период в 2018 году. НДС в любом случае в этих документах будет 20%. Маркировка. Про маркировку пробегусь достаточно быстро, потому что тема на самом деле сложная, объемная. В этом году нас ожидает брокировка достаточно значительных категорий товаров. 1 января уже стартовали ювелирные украшения и На Следующий период, это 1 марта 2019 года, табачная продукция. На следующем графике будет более чем значительно показано. И большое количество категорий товаров, которые должны подлежать маркировке, это декабрь этого года. Планы есть о ФНС и в чем им помогает перейти на маркировку. Компания ЦРПТ и марка Честный Знак. Это ниже. Еще раз, маркировка достаточно сложная, объемная тема. И Как коллеги предлагали, подключаться позже будет достаточно там, объемный и интересный вебинар на эту тему. Итак, перейдем к готовым решениям для EGAIS. Мы разработали семейство КАС Kass, Касатка. Они есть 7-дюймовые, 5-дюймовые, построенные банковским терминалом, и 10-дюймовые. КАССА представляет из себя планшет. Мы взяли планшет, мы взяли КАССУ, соединили все в одно это устройство, установили планшет на Android, установили программное обеспечение, и, в принципе, касса готова. Для подключения EGIS требуется универсальный транспортный модуль. Есть большая проблема в том, что все ключи для EGIS, они не работают с Android. Либо на Linux, либо на Винде. Поэтому мы прошли, пошли стандартным путем, сделали хаб, в котором установлен Linux, на котором установлен UTM. И подключение roottoken ECP 2.0... Происходит без каких-либо плясок, с губном э, и проблем. Плюсу простейшие настройки на кассе, и дальше подключать и работать с эгоистом. что позволяет стандартно: это прием товара, возврат, реализация, постановка на баланс, подтверждение факта закупки, подтверждение факта продажи алкогольной, как слабоалкогольной продукции, так и крепкого алкоголя. Ну, то есть готовое решение в полном соответствии требованию роста алкоголя регулирования. Еще раз, там покупается три устройства. Сама касса, любая либо касатка 7, касатка мини, либо касатка 10, 10-дюймовая. Покупается УТМ внешнее такое устройство, которое включается в интернет сеть Собственно, в нее вставляется ключ, и все одного ключа может хватать на несколько касс, то есть на целую сеть. то общего у касаток? Это все планшеты на андроиде. Стандартное подключение к сети по Wi-Fi мид-карта, либо по эзернету. Также можно выходить в сеть по блютузу, если будет какое-то внешнее устройство. Например, мы проверим работоспособность, я с телефона раздаю интернет и проверяю работоспособность кассы. Все кассы сделаны по там, принятому уже стандарту. Рабочее место кассира локально установлено на кассе. А учетная часть это бублаки, То есть некое браузерное решение. Кассатка.онлайн. Регистрируйтесь и можете ознакомиться бесплатно без каких-либо заявлений и подписания документов ну, там, с учетной частью. Все. Сделана большая работа по ведению учета, по оптимизации кассовых рабочих мест. Есть настройка с внешними учетными программами, в том числе и с 1С, загрузка, из цели, цены, штрих-кодов и так далее. Сколько скриншотов из личного кабинета касатки. Здесь же по поводу ЕГАИС, еще раз скажу, эгоиз можно учет вести в двух местах. Первое это на самой кассе. Если такое право дано кассиру, он может прямо на кассе подтверждать получение продукции, тут же подтверждать продажу и так далее. Также второй вариант, если у вас достаточно большая сеть, это может делать руководитель из дома, из офиса, сидя за ноутбуком, ноутбуком в своем браузерном решении. Точно так же по удаленке, подключившись к ключу, который находится в магазине, либо ключ находится у него здесь, в ноутбуке, в компьютере, либо у него дома где-то, подключившись к RUTOKEN 2.0, точно так же выполнять все функции, связанные с ГАИСом. Также здесь можно получать любую статистику продажам по суточным. Есть почасовые отчеты, онлайн-отчеты по кассирам, кассам, точкам и так далее. Несколько скриншотов самых, самих рабочих мест кассы. А там из интересного, что у нас есть. Мы сохраняем все чеки, и каждый чек можно потом сделать быстрый возврат, либо копию чека сделать. Кассовый также выполняет стандартные это операции кассовые, это приход. Возврат прихода, расход, возврат расхода, есть документ чек коррекции, отдельно настроена продажа в кредит и оплата кредитов, ну достаточно много всего интересного. Мы также сделали свой маркет, где вы можете выбирать, какие приложения вам интересно видеть на кассе и там два клика загружать их на выбранную кассу, либо на все ваши кассы вместе. Второе, что у нас есть, давайте покажу, интересно, это онлайн для интернет-магазинов и e-commerce. Если у вас есть такие клиенты, или вы, или у вас есть интернет-магазин, то вы знаете, что вы уже обязаны при каждом поступлении платежа выбивать электронный чек. Если оплата идет а, у вас на сайте, да, то есть ваш... Клиент указывает реквизиты своей банковской карты, происходит списание средств на вашем сайте, вы должны выдать ему электронный чек в течение пяти минут в тот же момент. Если вы выставляете счет, например, для как это делают ЖКХ, выставляется квитанция, с этой квитанцией клиент идет в любое отделение банков, там оплачивает, и эти деньги к вам поступают на расчетный счет, то у вас есть время до конца следующего рабочего дня для того, чтобы выбить электронный чек и предоставить его покупателю, либо физический чек это выбить. Если даже вам перевод идет с карты на карту, особенно для ИП это актуально, когда вот, вот номер карты или номер телефона Сбербанка, переводите сюда деньги. В этом случае у вас точно так же, если не был выдан, выдан фискальный документ или чек, у вас точно так же могут обведить а, неприменение ККТ. Второй маловажный вопрос. Если вам не обязаны принимать кассу, да, то есть у вас ИП УП на упрощенке, и вы оказываете услуги, но если оплата идет электронными или безналичными средствами, то человек вы обязаны подключать. Что из себя представляет сам сервис аренды касс? Это СОД. Это стойки, набитыми кассами. Этим всем управляет программное обеспечение. Снять кассу в аренду не проблема. Другой вопрос, как же к ней подключиться. Для этого есть у нас на сайте бесплатные готовые модули для CMS-систем, настроенные уже с платежными сервисами. Да, то есть платежный сервис может отправлять в момент снятия средств команду на пробитие чеков. Есть возможность реализации API, если у вас нестандартный сайт или нестандартная какая-то биллинговая система. И еще один интересный вариант – это загрузка реестров. Как раз таки вот для gkh когда банк выгрузил поступление платежей, мы можем загрузить это все на сайт. То есть вы загрузили свою учетную систему, далее выгрузили реестр, по которому нужно пробить чеки, загрузили его в нашу систему через файл «Открыть», и вот, да, касса начал обрабатывать все ваши сервисы. Отключение происходит достаточно быстро. Необходимо зарегистрироваться в 5 шагов в нашем личном кабинете и сформировать счет на оплату. Также нам понадобится квалифицированная электронная подпись для регистрации кассы на сайте ФНС, либо, in, можно сказать, либо можно сказать, и для регистрации кассы оператора фискальных данных. Где можно купить касатку? Можно обратиться на наш сайт касатка.me в раздел купить?». У нас достаточно большое количество партнеров по всей России – в том числе и авторизированных сервисных центров, которые занимаются ремонтом. Также можно написать электронное письмо на сайт info.check online, получить исчерпывающие ответы от наших менеджеров. Итак, уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Алексеонов Александр, я руководитель направления ФД компании ⁇ Электронный экспресс ⁇ а как любезно анонсировал мой коллега, сегодня мы с вами ведем речь о комплексном решении для работы с ЕГАИС. И я расскажу о двух составляющих этого комплексного решения, а именно об электронной подписи и о подключении к ОФД. Для начала буквально несколько слов о нашей компании. Компания «Электронный экспресс» входит в группу компаний «Гарант». «Гарант» вам известен всем по своей справочно-правовой системе. А в настоящий момент компания «Электронный экспресс» на рынке. Присутствует уже 10 лет, десятки, сотни тысяч клиентов, свыше 300 партнеров по всей России. То есть в любом случае рядом с вами будет находиться наш партнер. На сегодняшний момент компания Electron Express имеет статус Удостоверяющего центра, то есть может предоставлять вам любые электронные подписи в, по разным направлениям деятельности. Имеет статус спецоператора связи, то есть может осуществлять сервис по передаче вашей отчетности в налоговую и в иные контролирующие органы. Имеет статус оператора фискальных данных и, соответственно, все эти статусы подтверждаются лицензиями, свидетельствами, сертификатами, выданными соответствующими регулирующими органами. Итак, какие, какие продукты мы в настоящий момент вам предлагаем? Во-первых, это всевозможные электронные подписи и для торгов на любых электронных торговых площадках, и для порталов. Вот буквально недавно смотрел наш каталог, свыше 50 видов электронных подписей. То есть в любом случае, если электронная подпись вам нужна, обращайтесь, мы вам ее предоставим. Далее, как я уже сказал, в рамках услуг спецоператора связи мы предоставляем возможность сдачи электронной отчетности для различных типов организаций. В рамках оператора фискальных данных предоставляем сервис экспресс-касса по подключению вашей онлайн-кассы к нашему ОФД, а также предлагаем целый набор различных электронных сервисов, которые позволят вам и настроить у себя электронный документооборот, и проверить а, своих контрагентов, и осуществить поиск различных электронных тендеров на всевозможных электронных торговых площадках, оформить банковскую гарантию, провести сопровождение тендера и так далее, и так далее, и так далее. Сервисов у нас много, количество сервисов у нас растет, мы растем и развиваемся вместе с рынком. Сейчас чуть более подробно о комплексном решении для ЕГАИС, что в него вообще может входить. Ну вот как уже мой коллега вам рассказал, в него входит изначально контрольно-кассовая техника, в частности кассатка со всей необходимой периферией. В обязательном порядке приобретается фискальный накопитель, а в обязательном порядке приобретается электронная подпись для ЕГАИС и регистрации кассы на Носители. Также осуществляется подключение к оператору фискальных данных и в случае необходимости осуществляется вывез специалиста, услуги оказываются по настройке, по сопровождению, поддержке, все, что необходимо для налаживания этого комплексного решения. Итак, сейчас более подробно я хотел бы вам рассказать именно про электронную подпись для ЕГАИС и о подключении к ОФД Электронный Экспресс. Итак, электронная подпись. Ну, сейчас существует три вида электронной подписи. Это простая подпись, усиленная некольная квалифицированная и усиленная квалифицированная подпись, которая, собственно, и выдает наш удостоверяющий центр. А фактически усиленная квалифицированная подпись является аналогом собственноручной, собственноручной подписи и печати. То есть если вы э, заверили электронный документ усиленной квалифицированной подписи, это равнозначно тому, что вы его подписали и поставили печать. Подпись для ЕГАИС – это именно усиленная квалифицированная подпись. Я не буду сейчас останавливаться на ее структурных отличиях от остальных, они незначительные, но имеются. Для вас наиболее важным будет тот факт, что запись данной подписи осуществляется на специализированный носитель со встроенной криптозащитой. В частности, RUTOKEN токен ЭЦП 2.0, про который вам также сегодня расскажут. Что еще необходимо знать про данную подпись? Во-первых, 1 января 2019 года данная подпись выпускается на основании нового ГОСТа, ГОСТ R3410-2012. Все подписи, которые выпускались ранее, выпускались на... На основе предыдущего ГОСТа 3410-2001. Сразу хочу отметить, что ранее выпущенные подписи будут полноценно действовать вплоть до конца 2019 года. И только с 2020 будут работать только подписи на основе 2012 -го ГОСТа. Но это опять же, если со стороны регулирующих органов не последует каких-либо изменений, что уже не раз бывало. В каком количестве вам необходимо приобретать подпись для работы с ЕГАИС? Для юридических лиц. Подпись приобретается по одной на каждое обособленное подразделение. То есть, сколько точек продаж алкогольной продукции имеется, столько и необходимо приобретать подписей. Для индивидуальных предпринимателей достаточно приобрести одну подпись на все места осуществления деятельности. По тем документам, которые необходимы для оформления подписи. Хочу сказать, что... Электронная подпись, особенно усиленно квалифицированная, это очень серьезный инструмент. И выдается он в строгом соответствии со всеми требованиями действующего законодательства. Поэтому пакет документов необходимо предоставлять для оформления подписи в обязательном порядке. Он этот пакет несколько различается в зависимости от того, какая организационно-правовая форма у вас. Ну, для индивидуальных предпринимателей достаточно заявления, достаточно копии паспорта и копии СНИЛСа. Хочу обратить внимание, что подпись выдается исключительно при личном визите либо в офис повторяющего центра, либо в офис специализированного партнера, который может оказывать эти услуги, либо при выезде соответствующих сотрудников к вам в офис. Удаленный выпуск, удаленный выпуск электронной подписи является грубейшим нарушением, и в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций данная подпись может быть признана недействительной. Имейте это в виду. То есть для оформления вам необходимо обратиться либо к нашим партнерам, либо к нам и получить исчерпывающий список требуемых документов. Как это сделать? Ну, самый простой вариант – это зайти на наш сайт. Сайт – это garantexpress.ru и либо позвонить по бесплатному номеру 8800, либо прямо на главной странице оставить заявку, указав свой город, контактное лицо, телефон и уточнив, что именно вы хотите узнать или приобрести. С вами моментально свяжутся наши специалисты и все расскажут и покажут. В конце своего выступления я расскажу, как можно на приобретении подписи для EGIS немножечко сэкономить. Итак, это что касается подписи. Далее переходим к подключению к услугам операторов фискальных данных. Все вы знаете, что в соответствии с 54-м федеральным законом все транзакции с наличными деньгами, все транзакции с физическими лицами, за редким исключением, должны осуществляться через онлайн-кассы, которые передают данные оператору фискальных данных, который, в свою очередь, передает их уже в ФНС. А я не буду сейчас останавливаться на технологических особенностях нашего ОФД, Хочу только сказать, что в настоящий момент многие тысячи, даже, наверное, десятки тысяч клиентов используют наш ОФД. И в любом случае наш ОФД готов предоставить исчерпывающие услуги согласно действующему законодательству. Какие варианты приобретения решения вы можете увидеть? Для начала вы можете у нас отдельно приобрести услуги оператора фискальных данных. Можете приобрести его в комплекте с подписью для регистрации ККТ. Можете приобрести, в конце концов, полностью весь комплекс, включая контрольно-кассовую технику, вот э, касатку, о котором говорил мой коллега, и фискальные накопители. Услуга ОФД предоставляется на срок 13, 15, либо 36 месяцев. Если у вас есть потребность приобретения услуг на другой срок, обращайтесь, мы вам, конечно, пойдем навстречу. Сколько необходимо приобретать подключение к ОФД. В отличие от подписи, которая приобретается одна на компанию, либо на структурное подразделение, услуги ОФД необходимо закупать для каждой контрольно-кассовой техники. То есть на, каждую, на одну кассу приобретается одно подключение к ОФД. Ну и, конечно же, наши специалисты, специалисты наших партнеров готовы оказать вам все необходимые услуги по настройке, по регистрации, по сервисному сопровождению, по интеграции с товароучетными системами, а также провести необходимые обучения консультации по работе с контрольно-кассовой техникой. Приобрести также у них вы можете и, те же самые кассы и периферию, и фискальный накопитель по тем же ценам, что и у нас. А теперь несколько слов о том, какое специальное предложение мы готовы сделать для вас, как для слушателей данного вебинара. Мы вам предлагаем э, приобрести услуги оператора фискальных данных на 12 месяцев в комплекте с электронной подписью ЕГАИС со скидкой порядка 50%, то есть за 2537 рублей. Комплексное решение. Стандартная цена составляет в районе 5000 Мы вам предлагаем за 2537 рублей. Предложение действует до конца марта 2019 года. Как получить, как воспользоваться данной скидкой? Вы можете зайти к нам на сайт, зайти в форму на главной странице и просто в примечании указать, что вы хотите получить комплект ОФД и ЕГАИС для слушателя вебинара. Нажать кнопочку «Отправить» и... Наш специалист свяжется с вами моментально и расскажет, что и как сделать. И сейчас передаю слово моему коллеге. Да, Александр, спасибо большое за рассказ. Я думаю, что ваше предложение будет пользоваться популярностью, очень интересное, очень выгодное предложение для наших слушателей. Ну, а я расскажу пару слов, собственно, про нашу компанию «Актив» и про «Рутокен» также почему вам следует выбирать именно ROOTOKEN в качестве носителя квалифицированной электронной подписи. Наша компания уже более 20 лет находится на рынке информационной безопасности и занимается тем, что производит защищенные носители для электронной подписи. У нас есть и другие направления, но вот электронная подпись – одна из, одно из наших ключевых направлений, особенно электронная подпись для EGAIS, в которой мы представляем наш продукт, RUTOKEN CP2.0. RUTOKEN CP2.0 на самом деле это не одно устройство, а целая линейка продуктов в различном форм-факторе с различными возможностями. Ну, большинство клиентов, наверное, вот используют. Ту модель, которая изображена слева на картинке, это стандартный токен, либо токен в специальном микрокорпусе, который можно удобно вставить в какой-то хаб, чтобы он вот сильно... Не выпирал. А, это все устройства равнозначные по защите и все подходят для EGAIS. А, давайте чуть-чуть поподробнее про ROTOKEN CP2.0 расскажу. Устройство на самом деле уже давно находится на рынке, с 2015 года, имеет все соответствующие сертификаты регулятора, при этом обладает не только а, контроллером для охранения надежного ваших закрытых ключей для EGAIS, но и обеспечивают хорошее быстродействие для того, чтобы в тех магазинах, где касс много, а ключ один, продажа алкоголя идут активно, чтобы ничего не тормозило, все работало быстро и удобно. В EGAIS rutoken CP2.0 можно использовать уже с апреля 2016 года, и они уже наше устройство самые распространенные на рынке, зарекомендовали себя как наиболее надежные. При этом криптоключи. Уже поддерживают новый ГОСТ, про который нам чуть-чуть рассказал Александр, да, который будет обязательно продолжить с 2020 года, но крайне рекомендуется всем перейти в 2019 году. Ну и, собственно, если вы сейчас обратитесь в удостоверяющий центр за подписью в ЕГАИС, то и, скорее всего, вам уже выдадут подпись по новому алгоритму, чтобы каких проблем у вас не было. Невероятная надежность наших устройств как раз и является очень серьезным преимуществом на рынке ЕГАИС. Никто из клиентов, конечно, не заинтересован в том, чтобы что-то менять. Все хотят поставить онлайн-кассу, подключиться к УФД, один раз приобрести подпись, все ставить, и чтобы все отлично работало. Вот, собственно, минимальный процент брака, который мы обеспечиваем, он и способствует тому, чтобы наше устройство использовать ЕГАИС. и чтобы это все было наиболее эффективно. У нас есть в общем, хорошая техническая поддержка, которая на самом деле помогает с настройкой EGAI с клиентом. Если вы столкнулись с какими-то проблемами, вы можете к нам обращаться, мы обязательно постараемся вам помочь. На этом э, у меня, в общем-то, все. На этом слайде вы видите наши контакты, всех выступающих. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете адресовать их в любое время. Я думаю... Не только я, но и мои коллеги с удовольствием на них ответят. Еще раз всем большое спасибо и до свидания.